Всем привет, с вами снова я Ирина Быстрова, и сегодня мы будем делать второй вариант цветочка из одних и тех же заготовок. Вот такой цветочек у нас сегодня с вами получится. Итак, с чего же мы начинаем нашу работу? Мы сначала берем квадратики 5 на 5 сантиметров, все так же, как в варианте номер один, надрезаем до середины. С четырех сторон наши квадратики и закругляем уголочки делаем лепесточки когда режем рука у меня идет как бы влево а ножницы вправо то есть на такое движение слегка как бы растягивая для того чтобы у нас срез получился гладенький ровненький вы можете сразу сделать шаблон если хотите и по нему просто обводить готовые такие цветочки так, сделали цветочек у меня фоамиран зефирный есть некоторые особенности его работы с ним в принципе неважно с какого фоамирана вы делаете просто если у вас обычный фоамиран вы берете лепесточек нагреваете складываете гармошечкой и растираете и потом расправляете за серединку у вас получается волнистый верх при работе с зефирным фоамираном вот это вот растирание оно лишнее Мы просто нагреваем наш лепесток и начинаю делать такую волну растягиваю двумя пальчиками видите он тянется гораздо лучше чем обычный фоамиран и если вы заметили когда на утюг прикладываем заготовочка он не сокращается он остается тех же размеров обычный фоамиран становится меньше на утюге сразу он сползается к центру а этот нет вот видите какой получился волнистенький краешек и он стал больше чем был вот если я в исходное положение верну, видите? Это нужно учитывать, если вы делаете какие-то мелкие цветочки из эфирного фоамирана, учтите, что он растягивается и становится чуть больше. Все четыре лепесточка формируем. его может гораздо сильнее чем обычный фоамиран И работать с ним приятнее вот такой мягкий нежный податливый мозолить наверное будет гораздо меньше а если вы еще попробуете работать с супер тонким фоамираном его даже в принципе нагревать не нужно его просто нужно формировать он такой тонюсенький ничего истончать уже не нужно кстати ссылочки где можно приобрести зефирный фоамиран и супер тонкий фоамиран я размещу под видео посмотрите кому интересно и последний у нас лепесточек вот эти э, лепесточки сейчас напоминают лепесточки душистого горошка вот видите какой получился у нас волнистый волнистый так все заготовочки наши делаем подобным образом подготавливаем все пять квадратиков наших подготовили. Так, теперь нам понадобятся тычиночки. Количество тычинок выбираете самостоятельно, как вы хотите. Пышности такие склеенные не подойдут. Выбираем красивые. Клей берем любой, можно суперклей, можно пистолет, каким привыкли работать. Раз, два, три, четыре, пять. И пополам я ее складываю. Да, думаю, достаточно. Так, нужно немножко склеить вот эту нашу кисточку, чтобы было удобнее с ней потом работать. Я беру космофен. Под рукой оказался, он ближе. его надо немножечко по-хитрому конечно Прям зубочисткой помогаю потому что пальцы сейчас приклеются я просто капнула клей на пластиковую крышечку так удобнее и зубочисткой уже беру. так лишнее убираем что мы дальше делаем вот у нас основные наши заготовки еще будут зелененькие лепесточки для тех кому они нужны первую заготовочку нам нужно сделать небольшое отверстие в ней в серединочки куда мы засунем наши тычинки или можно разрезать или дырочку сделать как как вам удобнее вот у нас дырочка мы туда просовываем наши тычиночки и теперь размещайте на каком нравится вам уровне вот я где-то не доходя до видите верхней половинки лепесточка у меня заканчиваются тычинки вот так соединяем сначала лепесточки друг напротив друга а потом прикрываем боковыми, тоже друг напротив друга. Получается такая красивая серединочка. Подклеиваем только снизу, чтобы у нас только низ зафиксировался. Так все, формируем, как нам нравится, чтобы у нас все было как положено. Вот. Это у нас серединка. Теперь мы берем следующую заготовочку и складываем ее пополам, но так, чтобы в шахматном порядке располагались наши лепесточки, то есть вот так. Между вот этими двумя видите, проглядывают вот эти два лепесточка. Понятно, да? И теперь мы смотрим так теперь с какой стороны вот между вот этими последними двумя лепестками мы приклеиваем немножечко приподняла я чуть повыше последних лепесточков буквально там на 3 сантиметра миллиметрика вот так приложила как мне нравится и сейчас Фиксирую сначала лепесточки, те, которые между собой сначала их фиксирую, во второй заготовочке, чтобы они у меня не распались, а находились в том положении, в котором я их оставила. А потом уже фиксируем нашу заготовочку к предыдущей заготовке. Тоже снизу мы подклеиваем. Много клея не нужно только зафиксировать так смотрим чтобы снизу тоже ничего не торчало вот так вот у нас вторая заготовочка пошла теперь напротив нее мы фиксируем третью заготовочку также складываем ее пополам Можно сразу сначала ее зафиксировать. Потом уже прикладываем, смотрим, как она у нас тут будет располагаться. Точно так же, чуть повыше первой заготовочки, чуть-чуть повыше, мы приклеиваем эту заготовочку. Смотрите, какой уже красивый цветочек получается. Теперь мне мешает уже вот этот хвостик, потому что я сейчас следующую заготовку буду приклеивать ровно снизу, вот так. Поэтому хвостик этот я отрезаю аккуратненько, чтобы лишнего ничего не отрезалось. Проверяем, все ли у нас там подклеено. И теперь примеряем снизу, как будет у нас располагаться, чтобы между предыдущими тоже проглядывали вот эти следующие лепесточки. В каком это будет положении. Ну, Где-то так. Подклеиваем нашу заготовку. Следующая, последняя заготовочка у нас будет в шахматном порядке тоже с предыдущей Что касается чешелистиков, если есть желание, можно их сюда добавить. Для этого нужно взять полосочку фоамирана где-то сантиметровой толщины и разрезать ее на отрезки по 4 сантиметра. Ну, если мы берем такие же заготовки, если вы берете, как у меня примерно 5 штучек отрезков нам нужно и мы из них вырезаем капельки острый вверх и кругленькая кругленький затем берем утюг нагреваем и просто вытягиваем наши заготовочки вот так в сторону вы там можете потом сориентироваться, может быть, вам покажется слишком длинным, может быть, еще поменьше надо, чтобы они не сильно торчали из-за цветка. Кому как нравится, за хвостик берем и оттягиваем просто. Если у вас Обычный фамеран точно так же оттягиваете нагрев на утюге и закручиваете и приклеиваем снизу. Расположите сначала как как вам удобнее, как вам нравится. Работая с зефирным фоамираном, можно, можно, конечно, вырезать круг, как обычно мы делаем для розы. И из него уже вырезать целый чешелистик да? Но это немножко не, не так экономично, как хотелось бы. Поэтому вот такой вариант. А еще работая, естественно, с зефирным фоамираном, вы можете склеить вот эти пять полосочек воедино вот здесь в центре для этого просто нужно хорошенько нагреть их взять допустим две полоски первые нагреть на утюге сдавить и они приклеятся и таким образом добавляя по одной мы можем склеить все вот эти чешелистики в один вот такая у нас получилась вот такой цветочек из тех же заготовок что и в видео номер один Смотрите первое видео, если вы не видели, и выберите тот цветок, который вам больше нравится. Рада, что были вместе со мной. Надеюсь, вам понравилось. Творческих успехов.